Всем привет дорогие друзья, это канал Тайна НЛО, что случилось в Индонезии, вы не поверите, но там вышел огромный объект НЛО. Нет-нет, это не вулкан, вы наблюдаете за необычно, можно сказать и ужасающим кадром, как НЛО вылазит из куча, можно сказать, грязи, камней и земли. Такое никто еще не видел. Множество военных было сюда стянуто. Они готовились к чему-то плохому. Кадры, которые вы наблюдаете, через 5 минут, когда этот объект начал влазить, очень множество дыма и необычного явления. Люди прям кричали... А то, что происходило дальше, никто объяснить не мог. Множество военной техники было сюда стянуто, особенно 7 танков, 18 вертолетов и 6 бронемашины. Для чего это было сделано, никто не мог понять. На этот объект вылез и улетел. Множество очевидцев видели, как у этого НЛО горели красные какие-то необычные лампы. Утверждают, что множество людей считают, что в Индонезии есть огромный объект НЛО, который еще находится под землей. Недалеко от берега в скале виден его масштаб. То, что вы видели, это неповторимо опасно. Ну а теперь посмотрите второй видеосюжет, который также вас шокирует. Летчики были в шоке, когда это увидели. Это необычное явление напугало множество пассажиров, но удивительно, то, что вы видите, это ужас. Да-да такого ужаса еще не видели множество ярких огней которые находились здесь думали плохая погода но пилот когда увидел своими глазами нечто сразу решил свернуть но ему это не дали множество дронов которые рядом находились с этим объектом стали разлетаться как защита или оболочка защитная но удивительно то что множество пассажиров решили уже попрощаться с собой потому что что-то пошло не так. Самолет стал дергать, и он начал снижаться резко из-за этого необычного объекта. То, что вы видите, необычные молнии, которые сверкаются, уходили вниз под землю. Как вы думаете, где это было? Не поверите, но в Лондоне это было. Самолет успел приземлиться. На нем было около 190 человек. Они рассказали свои то, что видели, но не поверили им никто, кроме того, что они успели заснять. Мгновенно этот необычный видеоролик разлетелся по всему миру, но этот ужас продолжается и до сих пор. Что за кубы оно выпустило и кто-то утверждает, что это дроны. Но я не могу объяснить то, что я вижу. Как вы думаете, если у вас есть комментарий к этому видеосюжету и вы видели что-то наподобие, когда летели куда-то, то пожалуйста опишите свою историю. Не обязательно надо знать, что происходит в небе. Но это еще не все, а теперь еще один ужас, который напал на женщину. Девушка или женщина гуляла по парку и увидела какой-то необычный яркий свет. А вы знаете, что такие яркие свет приманивают свою жертву? Да-да-да-да. Этот объект НЛО напал на женщину и утащил видео то что осталось от этой бедной женщины, вы видите сами последние минутки то что она кричала спасите она не могла даже дернуться у ней ноги как будто стали в земле и она не могла пошевелиться что это за страх и что за объекты НЛО? Множество людей считают такие объекты очень опасными, Но никто не знает, что эта женщина работала в НАСА и даже была ученым в прогрессе в науке о космической программе. Зачем НЛО похищать женщину? Никто не знает. Но удивительно то, что никого не было рядом. Его... Момент, который вы видите, даже не могло никого не спасти. Но что за объект НЛО и для чего это утащило, вы должны прекрасно понимать. А может она разрабатывала огромное и сверхнеобычное оружие, которое объект НЛО решил забрать эту бедную женщину. Оказывается, рядом с ней была собака. Она умерла, не зная чего, но так оно и есть. Ничего, кроме телефона, полицейские не могли найти. На и последний видеосюжет, который вас шокирует. Фермер не поверил своими глазами, что у него пропадали козы и коровы. А теперь посмотрите. Необычный НЛО притягивал к себе множество рогатых и необычных животных. Оно приманивало и их забирал. Удивительно, но фермер решил проследить. И одним днем он увидел, что объект НЛО вскрывает необычный и очень страшный звук. И все бедные животные шли на этот необычный звук. Оно находилось в недалеко от поля и скрывается в лесу. Удивительно, но множество очевидцев видели этот объект каким-то необычным цветом. Да он и издавал. Когда фермер решил подойти ближе, то он увидел необычный объект вертится по часовой стрелке. А еще он светится каким-то разноцветными такими брюльками. Но удивительно то, что этот Объект знал, что человек находится рядом и ничего не сделал. После этого момента этот объект просто-напросто исчез. Но забрал с собой 6 коров. Да-да, такое бывает. Но удивительно, никто не мог поверить, что такое может произойти именно с обычным человеком, который живет, дорогие друзья, в Польше. Да-да, этот ролик был сделан в Польше. Но никто ему не поверил, даже сказали, что ты придумал, и полиция не дала себе знать о том, что будет расследовать, о том, что случилось в этом месте. Но после этого еще парочку НЛО посещали, а потом исчезли. Вот такие дела, дорогие друзья. История ужас.